Втулки переходные тип 3880 с конуса 7:24 на конус морзе предназначены для установки шпинделей станков, режущего инструмента, сверл, разверток, зенкеров и прочей оснастки. Для установки шпиндель станка эти оправки имеют хвостовик конусности 7:24 от 30 до 50, исполнение A и U по ГОСТ, и DIN, и по стандарту MASBT. Внутренние конусы, конусы Морзе от 1 до 5 с лапкой по типу BE и BEK, по ГОСТ и DIN. В совокупности втулки составляют следующие сочетания. Применение этих втулок повышает универсальность имеющейся оснастки и инструмента. ん